Принцип uh -huh. очень простой. Принцип распределения активов. У вас есть общий размер капитала и есть инвестиционный капитал. Инвестиционный капитал от общего капитала уменьшается на размеру финансовой безопасности. То есть мы сделали подушку финансовой безопасности, все распределили их в консервативные инструменты, в том числе в облигации, пусть они там лежат. Остался инвестиционный капитал. Инвестиционный капитал, в свою очередь, да, он делится вот по этому простому принципу, который я привел. Консервативных инструментов, консервативных именно облигаций, золота, недвижимости, должно быть столько, сколько лет человеку. То есть, если человеку 50 лет, у него идет 50 на 50. Если человек формирует инвестиционный портфель родителям, да, пенсионерам, которым 60-70 лет, то в этом случае консервативных инструментов 60-70 лет очень просто управляется, очень легко считается. Сколько лет, столько консервативных инструментов. И, соответственно, вычитаем из 100, получаем долю рисковых инструментов, но ну, не рисковых, а долю акций. Возьмем мой личный пример, да, 38 лет мне, то есть 38 у меня должно быть в принципе в облигациях, в золоте, в недвижимости, 62 процентов у меня должно быть в акции. Получаем вот этот вот свободный 62, то есть со 100 рублей 62 рубля у меня аллоцируется в акции. Здесь тот же самый принцип, компании стоимости, если я формирую портфель из отдельных акций, если я не начинающий инвестор, про начинающих инвесторов мы отдельно поговорим. сколько. Там, то есть, какие инструменты использовать, я говорю про себя, да, про меня задают вопрос, я говорю, как это у меня. Соответственно, 62 рубля со 100 у меня остается аллокация в акции, из которых 38% от 62 рублей у меня направляется в акции стоимости, дивидендной истории, дивидендный портфель. А оставшаяся сумма, соответственно, инвестируется в акции роста которые пока не платят дивиденды, но у которых есть хорошая история дивиденда. Для начинающих инвесторов им трудно выбрать конкретные акции. Они могут столкнуться с сложностями в этом плане. И в этом случае, если я инвестирую в компании стоимости и в компании роста, то для простого инвестора можно рекомендовать, что бы он инвестировал в компании стоимости равно, да? но опять-таки не 100% равно, я сразу делаю оговорку, это компании развитых рынков, компании Америки, компании Европы, да, то есть или широко диверсифицированный портфель а, по всему миру, а... 62 процента это акции роста, да то есть это image markets это инвестиции в фонды которые инвестируют в акции развивающихся рынков китая россии бразилии потому что там получается что у них есть куда расти там более высокие риски там более высокие прибыли в долгосрочном периоде и поэтому это будет достаточно просто и сложности здесь абсолютно ничего нет